И всем привет, с вами снова Корпорат, и да, у меня, возможно, сейчас голос мой обычный, может быть необычный. кто его знает, а, мои ребятолики, кто тут подглядывает, кто приходит и смотрит на мои видео и не ставит лайки, а еще самое обидное, не пишет комментарии. Но в целом не страшно. Поэтому я вам сегодня предоставлю новое видео. Можно материться вообще или нет на ютубе? Кто мне может сказать? Я матерюсь. Матершинник. И я пытаюсь не материться. Это ущемление моих прав матершинника. Ух, как все сложно пошло. Итак, собственно, по видео. Здесь я вам попробую продемонстрировать свои возможности обзора кораблей. Конечно, это не машины. Машины на YouTube очень много оцениваются. Вот мой листочек, где все записано. Вес данного корабля 5 миллионов 374 654 килограмма. Охренеть. Это... Откуда они такие цифры берут вообще? Непонятно. Ну ладно, чтобы сдвинуть эту махину, надо иметь на борту 66 двигателей. И ладно, типа сдвинуть можно и поменьше, но скорость 120 милли... Блин, я так и не понял. Метр в секунду или... Хотя, ну, да, наверное, или миль в секунду. Метров или миль. Метры или мили. Миллиметры в секунду. О! Вот это я монстр. Хотя были бы миллиметры, было бы мм. Ну, ладно, фиг с ним. Поехали дальше. Чтобы завести эту колымагу. Тут, на борту, 39 реакторов. 39, ребята. Потому что он жрет, как не знаю кто Он жрет и жрет Обжора короче говоря Чтобы запитать твои аккумуляторы А их на секундочку 44 штуки Тут 34 генератора И охлаждает эту всю систему 10 радиаторов Получается один радиатор на три генератора Хотя, может быть, моя математика совершенно неправильная. Ну так фиг с ним. Здесь 6 навигационных приемников. Зачем 6? Все работает на 4. На 4 работает. Камон. Какой-то бред. Ну ладно. То я тут еще не сказал. Тут есть 8 а, мест хранения Yolo-чипов. 8. Ну хотя, ладно, можно и поставить. Место позволяет. Место просто... Блин, не знаю, 10 кораблей можно в него запихать. Ну да ладно. И чтобы было движение, нужны баки. А их тут, собственно, 3. 3 бака по 12 миллионов тонн. Вы понимаете? 12.36. Тебе хватит отправиться в кругосветку. Так что хватай и беги. Хватай и беги. Че еще не рассказал? Вес сказал, навигацию сказал, радиаторы сказал, реакторы. Все, поехали фармить, ребята. Итак, разберемся по кнопочкам. Это транспондер. Благодаря ему тебя убьют в PvP-зоне. Так что вырубай его нахрен. А дальше. Туртл. Это режим черепахи. Ты едешь очень медленно. Чтобы не разбить свой корабль. Это круиз. Ты нажал кнопочку газа, и он едет прямо. Все просто дальше. А, фрейм. Это как раз-таки закрывает метеориты. Без нее этот корабль не был бы этим кораблем. Желательно поставить на пробел, если у тебя не забинжено. Это фрейм. Нажимаешь на кнопочку в Мотаешь примерно вниз и вот она будет фрейм я уже поставил на space. Так что мне это не надо. А, что дальше это дальномер. Он на 500 метров по идее работает. Ну, сказать так это твои габариты, чтобы ты как-то чувствовал свою машинку. Ну, я ей особо не пользуюсь. Перед тем, как вырубать вот эту фрейм... Нет, ты можешь ее врубать. Но чтобы она работала хорошо, тебе надо выйти из эко-мода в Max Power. Нажимаешь кнопочку, и все, твои, твоя подача энергии идет полным ходом. Вот так вот. Потом нажимаешь, вот когда прилетел, все скинул, нажимаешь... Макс Power и поехал дальше Shutdown это сброс Всего Следом летим фармить камни И нехитрым способом Пробел Отжимаем, зажимаем Камни залетают один за другим Бывают конечно и фейлы Но Главное чтобы они не вылетали Такое тоже возможно Так что если слышишь большой звук Такой сильный грохот Остановись и посмотри по сторонам. Возможно, твой большой метеорит вылетел. После всех уловок с метеоритами, ты понимаешь, что уже загрузил довольно-таки их много. Можно в целом было бы еще десяток загрузить. Но в целом и это количество довольно-таки неплохо принесет нам денег. А собственно, пролетаем на базу. Мастерски паркуемся, проверяем чтобы корабль стоял на месте или в худшем случае твой метеорит может вылететь и тебе придется его заново затаскивать. Отжимаем пробел и смотрим что порядка 315 тысяч мы получили за заход. Если тебе заинтересовал этот корабль, он находится в ангаре ОКИ-1 а я с тобой прощаюсь. До новых встреч.